Если человек сам хочет за что-то драться, хочет добиваться своего, кто вправе остановить его? А может кому-то из вас тоже чего-то хотелось? Чего-то, о чем он мечтал? Чего-то необычного? А ему не дают? Нет, говорят, и точка. Кто имеет право так говорить? Кто? Никто! Человек сам решает, в какую сторону ему повернуть. Право каждого быть именно тем, кем он захочет быть.